Рождение я, поздравляю я, Ты прекрасней всех и любимей всех, пусть сегодня льется Словно ангел среди шумной суеты Как роза чайная, прекрасная и свежа Ты божество, ты гений чистой красоты Не просто женщина, царица, госпожа Здравствуйте, я Николай Басков, от всего сердца поздравляю вас с днем рождения! Мой радостный день, день рождения, прими же скорей поздравления, прими! Деньги текут и немалые, Успехи привоз небывалые. В любви с головой укутайся И счастьем твоим, наслаждайся. Я желаю вам всего самого лучшего! С днём рождения вас! Thank you.